необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сначала замачиваем батон кладем кусочки батона в глубокую миску и заливаем его обычно питьевой водой отставляем батон в сторону пока батон размокает нарезаем кусочками мяса кусочки режем произвольные главное чтобы они потом помещались в мясорубку лук тоже разрезаем на несколько частей теперь все подготовленные продукты пропускаем через мясорубку желательно мясо, лук и чеснок чередовать между собой а потом прокрутить в конце полученный фарш солим перчим добавляем немножко воды и хорошо перемешиваем вымешанный до однородности фарш берем и отбиваем чем лучше от объем, тем будут нежнее и сочнее наши цветы. после чего даем фаршу отдохнуть минут 15-20 нарезаем мясо на кусочки форма не имеет значения главное чтобы они хорошо входили в вашу мясорубку ну, вот так будет достаточно лук тоже режу на несколько кусочков вот так у меня луковицы не очень большие на 4 части будет достаточно. А затем пропускаем все через мясорубку с крупной решеткой, чередуя между собой мясо и лук. Мясо с луком я перемолола. Теперь добавляю соль, перец. Перемешиваем. И чтобы наш фарш был более сочным, вливаю немножко обычной питьевой воды. Миллилитров 30-50, может чуть больше. Сейчас посмотрим. Зависит, какое мясо было. Если сочное само по себе, значит воды меньше надо. Ну, еще чуть-чуть валим. вымешаю руками соль перец добавляйте по своему вкусу фарш я вымешала чтобы попробовать на вкус совсем не обязательно есть сырое мясо можно просто вот рукой который вы замешивали попробовать на язык подходит вам такой вкус значит все нормально все, фарш готов. Накрываем его пищевой пленкой.